Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с вот таким вот орг-стеклом, вернее с его обрезками. Поэкспериментируем, расплавим его в ксилоле, посмотрим получится ли у нас его расплавить. Так что вам всем приятного просмотра, поехали. Буду резать при помощи обычных ножниц по металлу, прямо тоненькими такими полосочками. Чем мельче мы его нарежем, тем это будет лучше, быстрее будет процесс. Получается у нас вот такая вот стружка. Возьмем стеклянную емкость, сейчас все соберем и высыпем сюда. Чуть больше четвертинки. Также нарезаю вот стекло еще несколько частей. Но уже насыпаю в пластиковый стаканчик. Примерно пропорции сделаю одинаковые. и Еще одну часть насыпаю в третий стаканчик. И у нас с вами получилось три Старые с пластиком. Здесь примерно в стаканчиках плюс-минус одинаково. И столько же баночки. Первую банку нальем силол, так чтобы немножко закрыла сверху. Во второй стаканчик нальем растворитель. И в третий стаканчик наливаем ацетон. Баночку закрываем крышкой. Стаканчики нечем закрыть, ну я буду использовать малярный скотч. Сейчас мы вот так вот заклеим плотненько. И заодно подпишем сразу подписываем чтобы не забыть 646 третья баночка у нас ацетон все оставляем мы теперь на сутки друзья прошло у нас 7 часов мне было интересно посмотреть что же у нас случилось как видим здесь уже у нас растворители стало мягкое внутри видите да то есть уже пластик расплавился и в ацетоне аналогично Ксилоли еще как видите еще присутствуют прям фрагменты Друзья, ну прошло вот ровно 24 часа, нужно посмотреть, что у нас получилось. Как видим, ксилоли, пластик еще, он уже не швелится, но он, откроем, посмотрим. Ну он вообще практически не растворился. Растворитель. У нас тут уже однородная масса, немножко жидкости сверху осталось, излишки. Сейчас мы откроем быстренько, посмотрим его содержимое. Тягучая такая масса. Пластик прям расправился полностью. Я вам хочу сказать, такая очень густая. Вот с тон тоже видно, такая же однородная масса. Тоже пластик полностью растаял. Тоже такая же масса, однородная. Густоватая. Ну, немножко мягче, чем растворители. В растворителе прям вообще густая. Сейчас давайте попробуем с вами склеить МДФ. Посмотрим, как себя этот жидкий пластик поведет. Как раз оставим на сутки. Сразу подпишемся, что это 646 растворитель, чтобы не забыть. Аналогично склеиваем ацетоном. Ну, наносится, я хочу сказать, очень хорошо. Мягенький, липкий, жидкий пластик. Также хотел склеить фанеру, как себя поведет на, на таком покрытии. Видите, наносится очень хорошо. Мы посмотрим, как он себя поведет, как клей. Тоже подпишем. 6, 4, 6. Вот прижимать ничего не буду. Просто попробую, как есть. Также наш ацетон. Он, видите, тянется. И на воздухе начинает сохнуть. Я думаю, тут не надо 24 часа ждать. Уже чтобы точно приклеилось, оставим на 24 часа, так как даже все клеи прочность набирают 24 часа. Также и наш клей также будем выдерживать 24 часа. Просто покроем ржавую железяку. И также попробуем ацетон. Наносится все он хорошо, ацетон, правда, немножко получше. Он немножко эластичнее. Но сохнет быстрее. Вот так И оставим. Также попробую склеить пластик. Первый у нас будет растворитель наш. Орг-стекло. Клей орг стеклом называется на этом не подпишу но я положу вот так вот на 646 чтобы нам не забыть ну и естественно также ацетон Ацетон немножко гуще но он как-то мне больше нравится я прям так как есть вот так вот и оставим на ацетоне пускай теперь сохнет завтра посмотрим уже получается здесь на 44 часа прошло да с момента того как залидик всело ли пластик так он короче ничего с ним не произошло как он был так, никакого даже намека на то, чтобы он растаял, расплавился, нету. То есть ксилол к этому делу не подходит. Ну, как в моем случае. Также я дальше оставил запакованный растворитель. Он уже мягенький, то есть 24 часа ему немножко в растворителе маловато. И вот стонет аналогично, также 24 часа видимо маловато. Теперь он тягучий, как видите, прям уже в разы лучше, нежели что было. И никакого осадка нет, то есть да, вот все мягенькое. Ну давайте попробуем, что же у нас получилось склеить МДФ. Слушайте, как клей... Ну что говорить, это высох все таки стал пластик. То есть МДФ вообще он клеит намертво. Ну давайте попробуем. А, нет. Ребят, клей прям отличный. То есть я вообще не могу. Даже при помощи ножа всё равно отковыривается. А с другим куском МДФ, -а, то есть по шву не расходится. Так, с МДФ, как видите, все отлично. Смотрим фанеру. Станискую попробую. Да хрен. Да, слушайте, ну, клей действительно очень хороший. Давайте молоточком постучим, попробуем. Ага молоточек но вырвал всю древесину то есть по волокнам разошлось супер а, смотрим теперь сварителем был склеен пластик ну пластиком стал пластик да наверное а нифига вообще не как от от отламывается то есть как клей ребята супер да вообще никак не возьмешь не а Ох, ну вот это, конечно, это уже вещь. Теперь смотрим, что у нас на основе Ацетона. МДФ также был склеенный. Но тоже ломается сам МДФ. Да хрен. То есть с ацетоном та же история, тоже все отлично, как видите. Так, черный у нас фанерка. Также сейчас при помощи томески пошел попробуем ее разбить. Но она с волокнами отрывается, то есть ну, не сам клей, а волокна отрываются именно, то зашибись. Да, ну и пластик, смотрите, есть вот не проклеенное место, сейчас мы здесь попробуем подцепить и посмотрим как, то есть вот она, да, видите, Я нифига, клей намертво, склеивает прям намертво, как клей прям супер, что на растворителе, что на ацетоне. Вот покрывал металл, видите какой он блестит, ну, в ацетоне ведь более белый, давайте попробуем как он, ну на металле, видите на грязном металле, может быть нужно было, ну как защитный, то есть там несколько да, ковыряю, отковыривать надо, а что же ацетон у нас, Вот. ну ацетон такая же процедура. Как покрытие, конечно, тоже можно использовать, но ну, что вы хотите, краску можно также -то оторвать, покорябать. Получилась вещь. Ну еще он был такой более густой, сейчас я покажу какой он в данной консистенции уже получился, когда он отстоял чуть больше суток, пол полутора суток, да, получается. Он у нас по вязкости уже, смотрите, какой прям, прям шикарный. Я его заклею, оставлю. То есть наноситься он уже будет совершенно по-другому. Видите, как прям уже. Я думаю, это покрытие будет крепче, чем предыдущее. То есть это я наношу палочкой, да, видно. Ну и цветом посмотрим также, сколько спустя полутора суток, что с цветом стало. стал. Ну просто я вижу, что сам характерный, да, что он уже тоже тягучий стал. С Со совершенно другая. То есть 24 часа для пластика, для растворения оргстекла маловато все-таки было, а вот чуть больше, ну и также хорошо наносится, как видите, на металл. Пластиковый лак. Друзья, ну а вам я хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Также не забудьте поставить лайк этому видео, если понравилось, написать комментарий, жду от вас обратной связи. Я ни в коем случае никого не учу, я просто показал собственный опыт, как это происходит с орстеклом, было очень интересно, что же будет по итогу. Эксперимент мой практически удался, за исключением ксилола. Да? ли плохо показал, пластик не плавится. Как видели, PET пластик нас не расплавляется в ацетоне, то есть его бесполезно будет даже резать, там, плавить. Рост стекло и весь хрупкий пластик, который плавится. Вот еще раз вам огромное спасибо, надеюсь был ролик полезен, интересен, самое главное вам крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего, ну и до новых встреч, Пока-пока!